Приветствую, мои родные, и с вами снова Елена Дегурова, и наконец-таки я нашла минуточку между консультациями и процессами, которые провожу, записать для вас важное-важное видео. Конечно же, пестрит интернет, и вы меня завалили вопросами, что же за дата такая, полнолуние, что будет происходить, и сегодня я запишу для вас а, небольшое видео, даже, наверное, два, мы разделим их на две части. В первом видео я расскажу о полнолунии в мае, в Скорпионе, что нам ожидать, точная дата, потому что тоже по этому поводу много вопросов. И второе видео я запишу с рекомендациями, практиками, которые я рекомендую. Однако я хочу сразу вас предупредить и сразу вас оповестить, мои любимые. 18 мая в 14.00 для участников клуба яркожителей я буду проводить волшебные практики на полнолуние, именно полнолуние в Скорпионе. Поделюсь некоторыми секретами, которые вы сделаете сами и подготовитесь, поэтому проводим днем и проведу вибрационную, вибрационную практику, так что следите за информацией и обязательно, обязательно станьте участником клуба яркожителей, потому что только для них я буду проводить этот волшебный, нереально волшебный процесс, который, ну, вы знаете, я вот сейчас задумываюсь о том, чтобы эти практики проводить отдельно, но они будут платные, платные, и они будут стоить не менее 3000 рублей за практику. А будучи участником клуба, вы платите всего 1000 за месяц и получаете мегатонну полезного материала. Вот, это то, что касается у нас небольшого объявления, чтобы вы сразу понимали, куда бежать, что делать. Сейчас, секундочку. Что-то мне темно, надо свет включить. Хочется солнца, хочется яркости, хочется чего-то такого. Так вот, мои родные, перейдем к полнолунию. Я напоминаю, что следующее видео будет у нас про практики, а, небольшие рекомендации для тех, кто а, ленивая попа и не хочет пока сам для себя инвестировать тысячу в месяц и получать мегатонну рекомендаций. Да, кстати, лайки, репосты, комментарии, они приветствуются и плюс вам в карму. Итак, полнолуние, полнолуние, полнолуние – это волшебно. Во-первых, солнце символизирует мужчину, а луна – женщину. И это наше время, девочки мои прекрасные. Конечно же, мужчины тоже могут к нам присоединяться, потому что в нас есть и мужчина, и женщина. Да, мы, состоим, мы, мы единое целое, тем не менее, это волшебство для нас. Полнолуние – это время, когда... Солнце символически противостоит Луне. Ночное светило напоминает больше светящийся, светящийся шар, который завораживает, притягивает свои взгляды. Особенно, когда я обожаю вот эти фотографии, когда огромная-огромная Луна, как будто бы она больше Земли. И вот эти фотки выставляют в ВКонтакте, там, в Инстаграм. Это просто завораживающее действие. И вот в эти дни, мои родные, мы чувствуем энергетический подъем, мы чувствуем всплеск эмоций, каждый разный в зависимости от своих вибраций. И поэтому полнолуние отлично подходит, чтобы проводить обряды, загадывать желания. Кстати, в клубе жителей я даю детальное описание практик, в какой лунный день когда делать когда не делать потому что это очень зависит я даю все секреты именно практик потому что то что вы кушаете в интернете очень часто бесполезно а еще хуже опасно поэтому это еще один неоспоримый плюс помимо всех остальных такой бонус для тех кто участвует в клубе ярко жителей и давайте небольшую вводную да, проведем такой разгон Прелюдия, и потом перейдем к деталям вот с точки зрения астрономии полнолуние это фаза луны при которой земля находится ну, знаете практически между солнцем и луной и при этом кажется что что луна светит ярче обычного и все дело в том что при наблюдении земли мы не видим теней на луне в момент полнолуния а значит она кажется нам как будто бы она более ну, более освещенная что ли и вот ближайшее полнолуние произойдет у нас 19 мая в 0 часов 11 минут по Москве. Про, по Гринвичу это 18 мая, а по Москве 19 мая в 0 часов 11 минут. Свое время у меня люди с разных уголков мира, с разных стран, поэтому свое время точно, смотрите в интернете. Но вот по Москве по гринвичу 18 мая по москве 19 мая вот и вообще выделяют четыре фазы луны новолуние когда ночное светило не видно на небе мы на новолуние тоже будем проводить практики и запускать очередной месячный марафон да, вот у нас сейчас идет от новолуния к новолунию денежная дорожка на следующий месяц мы тоже запустим месячный марафон другой поэтому обязательно присоединяйтесь к клубу вы будете всегда такой вот волшебной тусовки единомышленников и проходить какие-то практики конкретные рабочие которые привлекут к вам деньги отношения или что вы хотите вторая фаза это первая четверть это растущая луна когда лунный месяц напоминает серп, когда знаете как буквочку r ну вот как будто бы палочки нет и серп в правую сторону выгибается да? полнолуние это когда ночное светило подобно кругу или шару и последняя четверть это убывающая луна когда лунный месяц похож на букву с иногда полнолуние совпадает с лунным затмением на эти в эти дни мы проводим обязательно энерговибрационные сеансы затмения ближайшие будут в июле поэтому готовьтесь ссылочка на участие на регистрацию забронировать место потому что я много человек не беру это очень тяжелое для меня энергозатратное мероприятие поэтому я беру не более 10 ну, 12 до 15 человек просто бывают иногда экстренные случаи когда я действительно беру а так человек 10 потому что больше ну для Больше 15 для меня очень тяжело. Ссылка есть в ВКонтакте, 25 тысяч стоимость. Это у нас 5 сеансов, но там получается я один сеанс делаю утром, один сеанс делаю с вами ну, в обеденное время, обычно мы делаем. Кто не может в обед, те делают до востребования, работает даже еще лучше, чем в прямом эфире. То есть таким образом получается 10 энерговибрационных сеансов, по пяти сферам жизни ссылка у меня в группе в ВК и я тоже здесь наверное под видео размещу ссылочку чтобы вы имели в виду и регистрировались так вот совпадает полнолуние с лунным затмением это происходит когда земля луна и солнце выстраиваются в одну линию вы понимаете какая мощь представляете поэтому там прям нереальные события можно творить Часто задают, то есть вот это видео по вашим вопросам на самом деле, да, часто задают вопрос, сколько длится полнолуние и как часто оно бывает. Вопрос первый, сколько длится полнолуние? Вот астрономы вычисляют точную дату и время полнолуния на каждый месяц года. Но если говорить об общепринятом понятии, да, то полнолунием считаются сутки с момента, одни сутки с Одни сутки с момента наступления точного времени, именно это время подходит для всевозможных обрядов, практик, ритуалов, если вы их планируете делать, И, ну вот сутки, да, с момента наступления, но влияние луны, влияние полнолуния длится обычно день-два до, Сутки, день-два после, то есть влияние полнолуния мы чувствуем, ощущаем на себе примерно в течение пяти дней. Кто-то чуть больше, да, более, ну, люди с низкими вибрациями, они ощущают его прям вот все 5-6 дней, чуть ли не, не неделю, их начинает колбасить, они начинают злиться, их прям вот, знаете, все раздражает такой вот э, синдром э, полнолуния, люди с более высокими вибрациями, они даже могут и не заметить совершенно полнолуние, кроме красоты природы, как этого замечаем мы, мы просто обожаем полнолуние, потому что это, это, это невероятное действие природы, это невероятная энергетика, мощь. И колбасит-то почему? Потому что нам... Что такое полная луна? Это нам дают, э, знаете, как... вы вливают в нас огромное количество энергии почему практики работают да не практики работают мои родные я не устаю повторять и несмотря на то что я даю практики, я вам объясняю что именно работает работает наше намерение в тот момент когда мы энергию запускаем в дело в будущее а не тратим ее на пустые разговоры жалобы слезы обсуждение кого-то или осуждение кого-то. То есть мы не сливаем эту энергию понимаете, и мы ее запускаем в нужное русло, поэтому нас не колбасит, а колбасит, когда вы не расходуете получаемую энергию, вы ее сливаете в пустоту, и чтобы ее слить, чтобы она вас не разрушила, вы начинаете злиться, колбаситься, беситься, ругаться и так далее, и так далее. Понятно, вот если понятно здесь, или кто-то что-то вообще осознал, почему колбасит на полнолуние вас конкретно, Пишите в комментариях обязательно, пишите, якорите эти результаты, вот хопа, инсайт поймали, пишите в комментарии, якорите, а те, кто читаете, обязательно поддерживайте лайками, сердечками или может быть тоже комментариями, обязательно, чем больше у вас ваша активность вот такого плана, общая, общая, мои родные, тем эффективнее будет наш путь вперед, понимаете? Итак, вопрос второй. Как часто бывает полнолуние? Вот смотрите, лунный месяц, во время которого сменяются все четыре фазы, длится в среднем 29,5 дней. Лунный месяц это не солнечный, ну, лунный календарь это не солнечный календарь, где 30 или 31 день. И вот смотрите, через этот промежуток времени случаются полнолуние, то есть получается один раз в месяц. А в некоторые месяцы происходит не одно, а два полнолуния. Второе из двух полнолуний имеет именуется термином голубая луна. Впрочем, цвет ночного светила никак не меняется, голубым не становится, просто это таково название. Таблицы новолуний вы можете найти, достаточно просто набрать календарь полнолуний или лунный цикл, лунный календарь. Важный момент другой, даты, я думаю, вы найдете, опять-таки, для участников клуба не просто даты полнолуния, новолуний, а я даю заранее на месяц прогноз на каждый день, то есть вы заранее, если я в соцсетях публикую по мере свободного времени, понимаете, когда по 5 консультаций в день, процессы, тренинги, и еще я любимая, трое детей и любимый муж, то, естественно, ну, я не всегда просто физически успеваю публиковать э, э, в соцсетях, но для яркожителей у меня заранее прописан со всеми подробными рекомендациями, с каждым лунным днем, рекомендации по лунному дню, по всем сферам жизни, по практикам, ритуалам, там огромное количество материала. Вот, так что регистрируйтесь, пользуйтесь, мои любимые. Так вот, как полнолуние влиять на человека? Я немножечко затронула этот вопрос, да, сейчас подробнее мы разберем. Луна влияет вообще на все живое. Смотрите, вообще, вообще если говорить, ну вот чуть-чуть глубоко копнуть, то мы сюда приходим с определенной программой. Эту программу я считываю, ну не только я, да, любой астролог считывает в натальной карте. Более глубокую программу мы считываем Используя не только натальную карту, где родился человек, когда и где родился, но я еще использую, где он сейчас живет в данный момент времени. И тогда мы можем накладывать еще более детальную программу, потому что в зависимости от смены места жительства меняется его программа. И вот лунные циклы, куда я клоню, да, они тоже выстраивают определенные фрагменты нашей программы. И вообще всего. Вообще всего, то есть это, это не Луна, это, вот, ну, это определенные, определенные циклы. И а Луна, цикл Луны влияет вообще на все живое, ведь она является естественным спутником планеты Земля. И вообще известно, что наше прекрасное ночное светило связано с приливами, с отливами. Отсюда можно предположить, что воздействие Луны на человека достаточно сильное. Не забывайте, что мы состоим из воды, да, и достаточно вспомнить легенды об оборотнях, которые меняли свой облик в полнолуние. Также припомним примету, которая запрещает укладывать младенцев спать так, чтобы на них попадал свет луны. это тоже все не просто так. И полнолуние, это вообще вот как я это ощущаю, или как, ну вот в принципе, это полнолуние, это дни рассвета чувств буйных эмоций, опять-таки, буйные они радости, счастья или обид, скандалов, это зависит от уровня ваших вибраций. И вот, э вот эти буйные эмоции, которые легко выводят из, выходят из-под контроля, опять-таки, выходят из-под контроля либо в бурную радость, либо в, бу в бурный скандал. И наши предки верили, что это время разгула ведьм, другое не нечисти да тем не менее опять таки кто такие ведьмы это ведущая мать это женщины которые знали многие секреты которыми я с вами делюсь на страницах нашего клуба а, какие чаще всего события случаются во время затмения Ой, простите во время полнолуния Опять-таки это статистика, статистика собирается, это не только астрологическая, но и подтверждают врачи, это подтверждают сводки полиции, ГИБДД. Вот в полнолуние замечено учащение разного рода событий, и ученые это подтверждают, это, это со всех сторон, да? давно подмечено, что в такие дни чаще происходят аварии, драки, выяснение каких-либо отношений вызов врача на дом к сожалению уход из жизни людей и чаще осложнения хронических заболеваний и конечно же обращение вообще в целом за медицинской помощью почему что происходит на психологическом уровне вот основные проявления, которые действуют на человека особым образом. Вот, вот полнолуние действует, и это проявляется. Опять-таки, чем ниже вибрации, тем больше проявляется этих э, проявлений. Страхи, беспричинное волнение, э, тоска, грусть, чрезмерные эмоции, которые сложно контролировать, раздражительность. Вспышки гнева, неудовлетворенность собой или своей работой, повышенная возбудимость, вообще чувство уязвимости, оно становится настолько тонким, что человек просто, знаете, как будто бы без защиты и все очень как-то воспринимает критично на свой счет, додумывает, докручивает, дофантазирует и так далее, и так далее. В эти дни трудно противостоять искушениям и соблазнам и склонность к авантюрам появляется. Поэтому, опять-таки, конечно, каждое затмение индивидуально. Мы смотрим, в каком знаке затмения, какое проявление идет именно затмение того, которое происходит. То есть они не все одинаковые, это тоже мы учитываем. Еще хотела бы подметить на уровне физиологии, что происходит. Вот медики, так как у меня много клиентов медиков, при притом достаточно высокого уровня, это главврачи, есть главврач сети клиник ДМС, есть главврачи больницы, есть очень уважаемые врачи, кстати, которые очень активно любят именно энерговибрационные сеансы. И они говорят, Лен, мы не знаем, как это работает, но нам нравится. Вот. И вот они рассказывают о вас, подтверждают. Да? Воздействие полнолуния на человека. Почему мы, мы, мы это все обсуждаем? Потому что для них это интересно, для них это непонятно, причем тут луна, причем чем тут здоровье. Тем не менее, что происходит? Ухудшение сна, бессонница, повышение артериального давления, проявление хронических заболеваний, головные боли учащаются стремление к физическим нагрузкам, опять-таки вспоминаем начало нашей встречи, да, когда я говорила, что нас наполняют энергией, нам дают энергию на то, чтобы мы развивались, на то, чтобы мы действовали, на то, чтобы мы творили свою жизнь, а мы сидим на диване, щелкаем семечки, пьем пиво и смотрим сериалы. Простите, я надеюсь, это не про вас, это так, а о, о, о том, что в целом в мире происходит. И поэтому на подсознательном уровне люди стремятся к физическим нагрузкам, чтобы хотя бы не через скандал, да, у кого так чуть повыше вибрации, чтобы не в скандал выливать лишнюю энергию, а физ нагрузку а Также желание физической близости, особенно когда у нас затмение в огненных знаках, либо так вот, как сегодня в Скорпионе, да, это физическая близость проявляется активная. Повышение аппетита, да, усиление или усиленное или неожиданное воздействие лекарств. Тоже, кстати, они часто об этом говорят, что странным образом как-то действуют лекарства именно в дни полнолуний, особенно в дни затмений. И, конечно же, еще вопрос задают мне очень часто, как влияет на женщин, как влияет на мужчин, одинаково или по-разному. Так вот, смотрите, особенности влияния на женщин. Мы начнем с этого, потому что Луна в большей степени влияет именно на женщин, так как женский менструальный цикл длится примерно столько же, да, сколько и лунный цикл, это 28-29 дней, не забываем об этом. Беременность с момента зачатия продолжается около 266 дней, что составляет, соответствует 10 лунным месяцам, да, энергия луны оказывает большое влияние на эмоции женщины, вообще луна это эмоции, да, и, конечно же, она проявляет себя именно в эмоциях, и в полнолуние большинство представительниц нашего прекрасного пола, замечают появление новых сил или страстных желаний. Это те, у кого вибрации повыше, да? а те, у кого пониже, опять-таки скатываются на уровень скандалов и выяснения отношений. Также нередко появля... появление плаксивости, беспричинной грусти, неудовлетворенности, желание все изменить и лучше прямо сейчас, а лучше еще вчера или позавчера. Вот это, это вот состояние женщин, что хочу, кого не знаю, кого знаю не хочу, да, вот так и здесь, вот это состояние полнолуния, это совершенно нормально для женщин в полнолуние. самое главное соблюдать некоторые меры безопасности, о которых я, конечно же, расскажу далее, вот что нельзя делать в эти дни? Обязательно, обязательно, обязательно, что нельзя в эти дни делать. Опять-таки, все расписано намного более подробно в клубе ИРК жителей. Вот смотрите, полнолуние это ну, в каком-то смысле опасное время. Поэтому следует поберечься, чтобы не навлечь на себя какие-либо неприятности. И вот я хотела бы вам... Ну, перечислить некоторые э, перечень да, дать некоторые что что нежелательно делать в полнолуние опять-таки на каждый лунный день все свои рекомендации э, это пожалуйста вот в клубе все расписываю все все вы найдете в текстовом варианте удобно читать удобно заходить по разделам все пожалуйста смотрите э, не рекомендуется выяснять отношения будь то личные или деловые, все может закончиться ссорой, тем более, если говорить, опять перекличку делать на сегодняшнее, ну вот на ближайшее полнолуние в мае 2019 года, то это полнолуние в Скорпионе, когда э, даже люди, которые, казалось бы, да, например, там весы, которые очень уравновешены, или водолеи, которые очень... Тактичны. люди, которые всегда в обычной обстановке тактично обошли бы, перевели на шутку, не ответили грубостью, все будут просто друг друга жалить, жалить ядом, поэтому и расставания, которые будут по причине разрыва по причине скандала выяснения отношений в это полнолуние опять-таки мои родные это не только 18 числа я напоминаю что воздействие идет вот в течение где-то недели до и после полнолуния ну но дня три дня три до дня три после и вот день самого полнолуния получается неделя так вот люди которые будут выяснять отношения и доведут до ссоры скорее всего до августа в августе расстанутся это будут либо расставание делового характера либо личного имеется в виду если вы не хотите расставаться с этим человеком то ну, обойдите эти острые углы не рекомендуется обращаться с просьбами к тем кто выше по должности ваша просьба просто может выглядеть излишне эмоциональной или она будет не исполнена а если вы еще попадете со своей просьбой в период луны без курса, то вообще вас просто не услышат, вы будете как где-то вот ну, за стеной, опять-таки луна без курса, есть э, расписание в, в клубе яркожителей, не стоит совершать импульсивные покупки, вы просто потратите массу денег на ерунду, на, на эмоциональные какие-то штучки, тем не менее радости вам в дальнейшем не принесет заниматься спортом или фитнесом можно но активность следует ограничить в противном случае могут возникнуть проблемы с сердцем или с давлением аккуратно нежно с собой любимыми естественно употреблять алкоголь и сильнодействующие препараты не рекомендуется вообще потому что опять таки повышение давления раз эмоции как-то свободнее начинают выражаться два при алкогольном при употреблении алкоголя эти эмоции как-то они всегда выглядят в каком-нибудь свете темном это повлечет разборки скандалы и вот и, и самое главное что влияние на организм будет сложно предсказать потому что опять-таки подтверждают медики когда полнолуние Вроде бы человек выпил совсем немного, а давление скакануло ого-го как, в итоге инсульт или кровоизлияние. Вот как бы, ну, зачем? Да? Лучше, лучше не надо. В, дни, в полнолуние нельзя, нежелательно проводить генеральную уборку. Вместо порядка может получиться еще больше хаос, который свойственен именно луне, в полной фазе но у нас есть 19 лунный день 29 лунный день пожалуйста это дни для уборки для очищения всего и чего всего чего вы хотите именно для а, генеральной уборки подходят эти лунные дни 9 -й, 19 -й, 29 -й. пожалуйста пользуйтесь во благо убирайте наводите чистоту делайте ритуальчики я даю много ритуалов и еще буду добавлять на разные на разный вкус, да, чтобы вы в разный месяц могли делать разные практики, именно проверенные, так что все в клуб, вот, да, кстати, я очень хотела бы вас предостеречь от просмотра фильмов ужастиков, мистика, трейлеры, другие фильмы, которые будоражат воображение, не рекомендуется читать книги о вампирах, об оборотнях, прочей нечисти. Сознание в дни полнолуния очень восприимчиво и легко пошатнуть чувство собственной безопасности и спокойствия. Нежелательно, предостерегите детей от этого. И вообще считается, что в полнолуние люди более восприимчивы. Их легче во что-то вовлечь, заинтересовать, поэтому рекламные акции, распродажи, концерты и другие обще... общепринятые мероприятия часто устраиваются в такие дни. Не забывайте, ладно, не буду говорить, думаю, что вы догадаетесь о, политической, о политическом моменте, который будет 18 мая, он не просто так будет именно в этот день, вот, Ладно, кто догадается, прочитает между строк, тот догадается. То есть, понимаете, естественно, у каждого политика есть свой астролог, у каждого ну, бизнесмена, так скажем, от среднего и более высокий уровень, обязательно есть свой астролог, который рассчитывает все даты. Обращайтесь, я с удовольствием вам помогу. Кстати, сейчас бонусные консультации еще действуют до конца, месяца поэтому регистрируйтесь всего 15 человек я возьму если вы регистрируетесь то значит вы еще проходите а если вы не проходите но ну, вам прям очень очень очень срочно надо и вот действительно вам очень нужна консультация вы хотели бы ее получить со скидкой напишите мне в личных сообщениях ну что у вас как бы ну, Срочно, что горит, и я посмотрю, может быть, я возьму, потому что ну, у меня график очень-очень вот расписан на все дни, и ну, тяжеловато будет больше 15 человек взять, потому что это только консультация 15, а так, помимо этого, у меня есть другие обязательства, другие виды деятельности. Вот, помните об этом, не ведитесь ни на что, вот то, что вам там пытаются навязать излишне, да, что-то вам там пытаются рассказать, и вдуть в уши, так скажем, навешать лапшу на уши, смотрите только на то, что лично вам интересно и лично вам действительно нужно, важно и интересно. Вот, а что рекомендуется делать, а, то, что нельзя мы с вами поговорили, что нужно делать, что желательно делать. Возможно, у вас создалось впечатление, что полнолуние вообще, ну, просто мне часто пишут об этом, что полнолуние это какое-то такое, знаете, ну, дурное время, которое нужно просто переждать, вот просто пережить, переждать его, а, спрятаться где-то, однако это не так, мои родные я обожаю полнолуние это прекрасные дни в днях, в ночах с полной луной есть свои скрытые возможности, есть очарование. Ведь почему люди боятся полнолуния? Потому что они не знают, что с этим делать. Да? Вот дали пистолет, дали автомат, дали гранату, а человек что-то вот однажды, не знаю, гранату обезьяна взяла в руки, кольцо дернула, гранату взорвалась, и все гранаты, думаю, все обезьяны дальше думают, вот гранаты это плохо. А ведь можно использовать и в как защиту, не только как самого себя, да, бабахнуть, фейерверк сделать из кишок, простите. То есть, понимаете, когда мы знаем, куда направить, как это, что можно в эти дни сделать, как использовать эту силу, тогда вы полюбите полнолуние, вы будете ждать этого прекрасного дня, точно так же, как и новолуние. Поговорим о том, что нужно сделать в полнолунии. Если вы давно вынашиваете грандиозные планы, хотите начать важное дело, это можно сделать в полнолуние, потому что, мои родные, дает луна нам силу, дает нам вселенная дает силу, энергию на эту. Дело в том, что в этот день вы почувствуете прилив сил, прилив жизненной энергии так нужно для воплощения в жизнь самых смелых, дерзких идей, как я называю, да, мечтайте, дерзко, притом не просто мечтайте, а начинайте воплощать в эти дни, начинайте действовать, хотя бы план пропишите, хотя бы, ну, вот маленький шаг сделайте, это же не обязательно, что вы уже все грандиозно, уже запускаете свой проект, но сделайте что-то ради себя, ради своей мечты. Также можно заняться творчеством. Сейчас прекраснейшее время для творческих идей, которые могут вас переполнять в дни полнолуния. А повышенная эмоциональность сделает ваше творение еще ярче, еще оригинальнее. Вы можете проводить либо медитации, либо вибрационные практики, которые я даю, но такие вот успокаивающие, да, чтобы снять перевозбуждение, чтобы успокоить себя. И если вы не знаете, как это делать, опять-таки загляните, либо ко мне на YouTube, у меня огромное количество практик медитации есть, просто поищите в списке. У меня на канале или это удобнее делать в клубе РКЖителей, А также вибрационные практики вы можете использовать удобно на сервисе «Исцеляющие вибрации». Все ссылочки будут в, под этим видео. Пожалуйста, переходите на сайт точка 24ru и вы получите информацию о вибрационных практиках, что это такое, что это за сервис, как им пользоваться. А, далее, далее, далее. Любовь. Именно в полнолуние так хорошо устроить свидание со своим партнером, со своей второй половинкой, сходить на восхитительный ужин в кафе, в ресторан, затем прогуляться под цветом полной луны. Романтика и полнолуние это практически синонимы. Не упустите, мои родные, эту возможность. Сделайте это творчески, подойдите к этому вопросу как-то вот, ну вот как-то с изюминкой. И, конечно же, мои любимые обряды и ритуалы. Многие из них совершаются в полнолуние. подробнее я расскажу э, в следующем видео, но опять-таки я дам там буквально немножко, а более детально, ведь все зависит еще от того полнолуние в каком знаке, э, я не буду раскрывать на весь мир э, какие-то секреты, очень-очень такие, вот ну, знаете, которые отработаны мною годами, найдены секреты, найдены ключи, найдены ну доработаны в энергиях нового времени, да, потому что я именно как ритуалику я не очень люблю, я думаю, вы уже тоже понимаете, что ритуалика древнего, древняя какая-то, она не подходит под энергии нового времени, поэтому я все адаптирую и даю уже адаптированное рабочее. Ну что, вот так вот вкратце я сказала о том, что вас ожидает, что стоит делать, что не стоит делать, более подробно о полнолунии в Скорпионе я написала уже в клубе, Луна в Скорпионе, смотрите и читаете все подробно, более детально, именно по Луне в Скорпионе. А, точно так же полнолуние в Скорпионе, все рекомендации те же самые, читайте. Там уже есть практики некоторые и более подробные, более, ну, я, я, некоторые практики я написала, название, да, ну, что рекомендуется сделать, а 18 мая в 14.00 мы будем проводить встречу, закрытую для участников клуба где я расскажу детально об этих практиках и конечно же мы проведем вибрационную практику ну, это нейровибрационная практика где я еще и словами буду сопровождать свои вибрационные настрои для того чтобы вы могли полностью получить максимум то есть это будет такой день волшебства когда я дам Секреты, которых я еще не, ну, не, не расписала детально, не, не, не описала их в, даже в клубе. Разжую, прожую, в рот положу, вам останется проглотить и сделать. Вот. И, конечно же, мы запустим практику, вибрационную практику в полнолуние, для того, чтобы ваше, ваш новый месяц был прям вот конфеткой, да, и с каждым днем становился еще лучше и лучше. Так что, мои родные, лайк за полезняшку, обязательно нажимайте поделиться или репост во всех соцсетях для того, чтобы максимум людей могли получить полезную информацию, так же, как и вы, сделать что-то полезное для себя, стать тоже яркожителями. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать информацию о выходе новых видео. С вами была Елена Дегурова, в следующем видео вы узнаете о некоторых практиках, ритуалах на а, это полнолуние, а я сейчас в этом видео говорю вам до свидания, нежно обнимаю в чате, и я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. До встречи 18 в 14.00, пока-пока!